Что будет, если тренировать каждую мышечную группу каждый день? Это нелегальная программа тренировок. Дикий прогресс. Периодизация в периодизации. Поехали. Друзья, привет. Ресторан все еще прям там, а здесь у нас везде лед. Просто везде вода, везде, повсюду вода. И смотрите, где турничок, тоже вода, и она вот с очень странным цветом. Но наша цель сегодня жить жизни это 1000 калорий Это моя первая тренировка на сегодня Так что делаю подход и рассказываю о той самой программе Сегодня, кстати, у нас пул первой тренировки воркаута То есть это будет уголок выхода, скорее всего Какой-нибудь флажок будет Также подтягивание, скорее всего, к поясу В общем, вся эта тема воркаутская Скорее всего, вон на том турничке буду перераспробовать Поэтому приятного просмотра И сразу, друзья, хочу сказать Напишите, пожалуйста, в комментариях ваши вопросы Потому что следующее видео будет именно ответа на ваши вопросы В комментариях абсолютно любой вопрос То, что у вас интересует Рисует. на все вы попытаюсь ответить в инстаграме на этот раз скорее всего делать вопросы не буду потому что вопросов получается слишком много и я не успеваю ответить на все поэтому пишите в комментариях обязательно любой вопрос и мы на него ответим давайте все-таки затестируем наш уголок в прошлый раз это было 20 с чем-то секунд по-моему 25 секунд посмотрим сколько сейчас Не знаю, сколько это было, опять чуть не ускользнул, но это было жестко. Ну что, 100 подтягиваний, 100 приседаний с выпрыгиванием и также сто жиманий на брусьях подошли к концу. Здесь у нас, смотрите, что это одна из моих самых жестких инвестиций: аудиокнига и AirPods. Почти на каждой тренировке, когда я тренируюсь на улице один, если не с кем-то, то слушаю аудиокниги, читай час аудиокниги на X2. Это просто, вот смотрите, вот книга, у нас 7 часов 20 минут. Если я один час тренируюсь и слушаю на X2, это будет как 2 часа аудиокниги. Представляете, 2 часа аудиокниги, сколько информации все это вливается. Причем я слушаю... Потом иду немного там кушать, отдыхать от тренировки, каким-то другим делами заниматься. вся эта информация усваивается. И стараюсь как-то применять. Офигенная инвестиция. Передано тот самый список элементов. Я специально сфотографировал, чтобы не таскать тетрадку с собой. И первым, что нужно попробовать из пул тренировок элементов это подтягивание к поясу. Нужно сделать 5 раз. Что ж, давайте затестим. Насколько это тяжело, либо не тяжело. Возможно, выполню это прямо сразу. Суть в том, что это выглядит почти как выход на две, но только ты подтягиваешься, где-то вот по этот уровень. Давайте попробуем. Я еще не раз не тестировал. Мне интересно, насколько это тяжело. Честно говоря, то похоже, наверное, больше на выход на дверь, скорее всего, я не сделал. Еще немного труд считается. Я просто смысл где-то до этого уровня. Давайте еще раз. Еще одну попытку. Это был один первый повтор, нужно сделать 5. Немного отдохнем, и я думаю, его закрою. Также у нас сегодня будет передний виз 100%. Затестим, смогу ли я, в принципе, его продержать хотя бы чуть-чуть, хотя бы там секунду-две. Уголок, тот самый уголок, и чуть не забыл сказать про мою травму ноги, которая была в прошлом ролике. К счастью, это оказалось не травма, возможно, какое-то маленькое растяжение, но сейчас я чувствую себя хорошо. Нога не болит вообще, но зато болит вторая нога, вот там какая-то фигня уже ненормальная, но у меня была раньше. Пять раз! Ну да, это оказалось не так просто, как я думал. Рывки, конечно, здорово мне помогли, но я думаю, что это не совсем минус элемент. Скорее всего, это нифига не минус. А потом пересмотрю, мне кажется, это было довольно грязно, поэтому... На сегодня этот элемент уходит, но в целом, я думаю, мы еще его не выполнили. Итак, давайте о программе. Что это за чистерская программа, с помощью которой натуральному атлету можно тренироваться почти каждый день? Тренировать каждую тренировку, каждую мышечную группу. То есть это, по сути, full-body workout. Восстанавливаться, расти как в силе, так и в мышечной массе. Гипертрофировать свои мышцы и получать крутой результат. Скорее всего, скажете, что опять тут за дичь? Ни в какие рамки не влезете, да? По нынешним таким меркам, когда Антурал должен тренироваться, там, чуть ли не раз в две недели, и все в таком стиле, там, два подхода, все за тренировка. в общем, все это вы знаете. Честно говоря, я тут немного ускользаю, поэтому давайте переместимся в другую локацию. Не хотим... О, да, здесь снег. Здесь я не буду скользить. Устанавливаем камеру. Так вот, о чем я? В своих прошлых роликах я говорил, что хочу провести эксперимент. А что если тренировать натуральному атлету каждую мышечную группу на каждой тренировке? Чисто в теории это должно быть больше прогрессу по прогрессу, нежели мы тренируем, допустим, мышцу раз в неделю, там, либо раз в две недели, как в принципе любят сейчас в последнее время говорить различные блогеры. Почему именно так? Потому что у нас есть синтез белка, согласно которому лучший всего уровень у вас находится где-то в пределах с 12 до 24. 4 часов после самой тренировки. А потом он уже идет на спад. Соответственно, лучше всего тренировать, задействовать мышечную группу, в период, как раз таки, вот вы потренировали, прошло 24 часа, бум, еще раз. Что для этого нужно? Для этого нужно рассчитать общий объем для того, чтобы все-таки не перетренироваться. Вы спросите, а сколько подходов ты делаешь, а сколько ты восстанавливаешься, допустим, между подходами, сколько у тебя отдых занимает? Мы отталкиваемся от цифр. В среднем это от 10 до 20 подходов в неделю на мышечные группы считается сейчас оптимальным решением, согласно всяким там различным исследованиям. Соответственно, наши цифры это от 10 до 20 подходов на каждую мышечную группу в неделю. Не все подходы в отказ, не все подходы не в отказ, они распределяются по процентовке волновой периодизации. новой периодизация сейчас действует на приседаниях, на жиме на наклонной скамье, на overhead press, это жим на плечи. Также периодизация должна была распространяться на становую тягу, но сейчас становую пока что не делаю, потому что какие-то проблемы небольшие с приводящими мышцами, и поэтому становую тягу я либо вообще не делаю, либо делаю ее с маленькими весами, там порядка ста килограмм, может быть, 120 килограмм, сто десять килограмм. В общем, такое себе. Также сюда добавляется дефицит калорий для того, чтобы сжигать жирок. Сейчас я нахожусь на сжигании жира. Если можете заметить, даже щечки потихоньку начали уходить, это хорошо. И также тренировки воркаут почти каждый день и тренировки на выносливость. То есть все получается три тренировки в день. Сумасшедший объем, скажете вы. Скорее всего, возможно, я не знаю, но пока что суть в том, что в этом видео я просто хочу поделиться результатами за неделю, потому что так я тренируюсь уже примерно неделю, ну даже больше. И пока что результаты меня действительно поражают. Мой Прогресс идет как в жир сжигание. Я сжигаю жир. Мой прогресс идет в росте силовых показателей. Я наращиваю силы в показатели, обновляю свои рекорды. Если вы не подписаны на мой инстаграм, можете подписаться. Дмитрий Статик, где-то вот здесь, вот я думаю, возникает такая ссылочка, там текст. Ну, в общем, вы поняли. Там я обновляю свои рекорды, показываю также в видео показываю свой рекорд, Например, в приседаниях я обновил свой рекорд совсем недавно, в жиме на плечи одного рекорда, рекорд, на, на брусьях в жиме на наклон и в общем везде я обновляю свои рекорды на дефиците калорий при таком вот, казалось бы большом объеме. Как это работает и почему? Лично я думаю, что это работает, потому что объем в своей совокупности не такой уж и большой все-таки. Мы берем для именно силовой тренировки количество от 10 до 20 рабочих подходов в неделю. Если мы плюсуем сюда тренировки до выносливости, это тоже добавляет какой-то объем. Например, я люблю делать схему 10 по 10. Это получается 100 подтягиваний, 100 отжиманий и 100 выпрыганий, либо 100 там, приседаний. Ну, в общем, какая-то такая активность тоже на ноги. Взрывная активность. В целом, это не слишком большой объем для моего организма, потому что к этому я привыкаю. Как бы мой организм, мне кажется, к этому уже должен привыкнуть. Я делаю это довольно продолжительное время уже тренировки на выносливость и особо без закисления. То есть для меня не тяжело, допустим, потянуться, там разбить эти 100 подтягиваний на 20 подходов условно. там По 5 раз или 6 на 4 в таком стиле. Или несложно отжаться на брусьях, например, там 10 подходов по 10 раз. Это такая более-менее легкая нагрузка, без веса я это делаю. И почему, допустим, воркаут-элементы так сильно не влияют? С одной стороны, мне было немного строгоно добавлять воркаут-элементы, потому что это действительно довольно жесткая нагрузка на первый взгляд. То есть, например, какие-то взрывные отжимания, это взрывная нагрузка. Или какие-то элементы, типа горизонта, там, флажка, вот этих взрывных подтягиваний, которыми даются тяжело. И, казалось бы, да, это должно каким-то образом влиять на восстановление. И я так предполагаю, что все-таки это влияет на восстановление. И я бы прогрессировал лучше, если бы не делал воркаут-элементы. Но так или иначе, я все-таки хочу и делать по крайней мере тест вот этот вот месяц сейчас у нас идет январь до февраля это сто процентов я буду это делать потом посмотрим сразу скажу опять таки про фармакологию если вы новые люди на канале я не применяю фармакологию не применял не собираюсь использовать фармакологию потому что мне интересно на что вообще способен мой организм и так уж получилось что я на протяжении достаточно долгого времени по своим тренировкам выделяюсь там делаю объемы, люди не понимают, как так происходит. Мне интересно это дальше проверять и экспериментировать. А на что я, собственно, способен? Именно поэтому тему фармакологии мне абсолютно не интересно. И внимание, ребят, я не утверждаю, что всем нужно тренироваться так же. Что всем подойдет данная система. Что все будут восстанавливаться и что это единственная правильная методика. Я лишь экспериментирую. И мне, правда, интересно, а что будет, если? То есть здесь нужно понимать, если, например, какой-нибудь, ну, условно, там Юрий Посокуковский или Алексей Шедер или Паша Бабич, там, мы говорим, кто будет не был сказал вам что это не работает возможно это не работает но возможно это и работает именно поэтому я хочу проверить а почему допустим это не работает если вдруг это работает вот, скажем так в общем я хочу проверить поэтому это лишь эксперимент и пока что меня результаты реально шокируют, они нравятся. Я не прогрессировал так довольно давно. У меня было до этого небольшое плато в тренировках по весам, даже небольшие откаты из-за того, что был ужасный режим, из-за того, что там вот с армией я решал вопросы, в общем, все это вы знаете. И сейчас реально мои веса уже выходят на рекордные показатели. И чтобы немного сменить фон, давайте я попробую, кстати, передний вис прямо сейчас. Заценим вообще, сколько я могу продержать передний вис и могу ли я его продержать. Единственное, что меня смущает, это вот эти вот Тяжелые ботиночки зимние Но давайте затестим Это первая попытка переднего виса сейчас на улице И за последние, наверное, может быть полмесяца Может быть месяц, не помню, когда последний раз я его делал Давайте посмотрим. Что сказать? <смех> Довольно печальный это передний вес, но тем не менее это не совсем ноль. Я потом пересмотрю на камере, как это получилось, такая брусья, такой ограничитель. Поэтому отвечая на вопрос, каким образом мне удается не перетренироваться и прогрессировать на таком объеме, и не получать каких-либо травм, таких серьезных, да? Честно говоря, я не знаю, возможно, это связано с адаптацией, возможно, просто наши границы реально очень сильно заложены в голову, и я верю в то, что я могу прогрессировать и тренироваться в таком стиле, и я тренируюсь. То есть, есть большая разница, когда человек не верит, допустим, в то, что он может это делать, и когда он верит. Негодница опять упал Также хочу сказать, что возможно я все-таки могу перетренироваться Потому что у меня нет такого прям вау Энергии, эффекта, что я аж бегу на тренировочку За новым подходом и меня аж прет Нет, такого нет Допустим, даже сейчас я заставляю себя идти на тренировку мне реально тяжело тренироваться Но самое главное, что прогресс есть То есть, допустим, если бы это была перетренированность То веса бы упадали Это логично Либо они хотя бы не росли но веса растут, и это очень интересно на самом деле. Поэтому я думаю, что вам тоже будет интересно последить за этим экспериментом, а что будет в итоге. Но я надеюсь, что не будет никакой травмы и никаких плачевных последствий. Пока что это только прогрессия и нагрузок, и, собственно, я думаю, что мои ручки, они тоже становятся больше, как и ножки, как и, собственно, все остальные мышцы. Конечно, мышцы так быстро не растут, как все показатели, но, тем не менее, эксперимент длится не так много, и как я сказал, примерно неделю, может быть, уже даже две недели, точно сказать не могу, не помню. И давайте сделаем еще один подходик. Ну да, передний вес идет рядом тяжело, прям такое. Дискомфорт комфорт в спине, вот в ромбовидных мышцах очень сильный. Но мы над этим будем работать, я думаю, здесь чисто все в попытках. Опять-таки, в нарабатывании вот этого объема. Чем больше будет попыток, тем больше организм может к этому делу привыкать, увлекать в работу мышечные группы, которые нужны, потому что, мне кажется, сила есть, довольно достаточно ее, и, возможно, нужно будет еще <laughs> снять вот эти ботиночки тяжелые, и передний вес уйдет. У нас, по-моему, цель то ли 5, то ли 10 секунд, честно говоря, уже не помню. Давайте про тренировку. Сколько будет длиться эксперимент, и вообще, чего я от этого жду? Во-первых, я жду роста силовых показателей. Это обновить все свои рекорды, которые только есть, в том числе и в становой тяге. Я все-таки надеюсь, что мои какие-то дискомфортные ощущения в приводящих мышцах пройдут, и я смогу установить новые рекорды и встановые тоже. Это скинуть процент подкожного жира для того, чтобы быть более таким сухим и более объемным, потому что, казалось бы, э, несовместимо, да, если скидываешь жир, то более объемным. На самом деле, в мышечной массы у меня не так много, как вам возможно кажется, там с фотографий или с видео, например, даже плечи, да, если так вот сделать я не знаю возможно не кажется кругловатыми но это не мышечная масса это возможно какая-то небольшая иллюзия потому что я выпишу 90 килограмм ну плюс-минус можно там плюс или чуть поменьше 90 килограмм но за счет пропорций, за счет того что у меня относительно узкая талия и шире спина я кажусь объемнее соответственно если я скину процент жира в организме то мои мышцы станут более такими сеченными более выпуклыми, так скажем, не за счет того, что там прибавится мышечная масса, а за счет того, что уменьшится процент жира, они станут более видимыми. Соответственно, это процентов круто отразится на форуме. Следующее то, что я жду, это увеличение выносливости, потому что все-таки баттл мне нравится, зарубаться мне нравится. Не всегда, конечно, не самые жесткие какие-то кроссфитерские комплексы, но тем не менее, возможно, меня когда-нибудь позовут на Vortex или XGain. и было бы круто, если бы я был действительно к этому готов. Возможно, я не захочу там больше участвовать, не знаю, так или иначе, я хочу сделать лучшую форму в СНГ натурального атлета, для того, чтобы возможно, многие, кто бы на меня посмотрел, называли меня химиком, но при этом, чтобы я был без фармакологии. Вот это мне очень сильно по душе, потому что такие результаты можно добиться только в том случае, если ты будешь максимально отдаваться делу и найдешь для себя самый оптимальный вариант. И вы спросите, а как, собственно, выглядит вообще моя программа тренировок? Я прихожу в зал и делаю почти все базовые упражнения примерно по одному-два подхода, возможно, где-то три подхода, в зависимости от нынче нагрузок и в зависимости от общего объема нагрузок, либо это 10, там, от 10 до 12 подходов в общем неделе. Об этом я говорил. Я думаю, что в следующих видео, если вам это понравится, вам будет интересно, я покажу свою программу, потому что мало ли кто, возможно, тоже кто-то захочет переговорить с этим, возможно, кто-то захочет и не просто у него пойдет, а у него прям жестко также пойдет прогресс и возможно, я разработаю какую-то супер новую систему, программу тренировка, которую раньше никто не знал и не подозревал, и и это будет жесткий прогресс, это будет прогресс гораздо круче, так и создаются инновации поэтому, друзья, обязательно пишите в комментариях также не только свои вопросы но и о том, что хотите ли вы вообще, чтобы я выложил данную программу интересно ли это вам, и также голосуйте где-то вот здесь, вот, возможно, будет опросник. Так что на этом все, большое спасибо за просмотр и за каждый ваш лайк пиши комментарий, пиши вопросы, мы увидимся в следующем видео. Хорошего вам прогресса, без травм, до встречи